Приветствуем вас на канале компании «Стройгарант Анапа». Из этого видео вы узнаете о всех наших строящихся жилых комплексах. в Темрюкском районе вы можете приобрести дом в жилом комплексе «Встречный», который расположен в 10 километрах от города Темрюк. В ЖК «Встречный» участки от 5 до 6,5 соток с домами от 50 до 130 квадратных метров. Всего в жилом комплексе будет 90 коттеджей. Сегодня продано около 20% комплекса, часть домов уже заводится под крышу. Центральная улица жилого комплекса будет освещена, на въезде будет установлен шлагбаум. Коммуникации, электричество, скважина и Видиальный септик, назначение Земли и ЖС. Жилой комплекс «Азовский» расположен на выезде из города Темрюк. В Азовском будет построено 150 домов от 50 до 145 квадратных метров, выполненных в едином стиле. Поселок расположен всего в 10 километрах от пляжа Азовского моря в станице Голубицкой. Коммуникации, электричество, вода и индивидуальный септик, назначение земли и ЖС – Сегодня проданы и строится около 15% комплекса. Приятным отличием домов в жилом комплексе «Азовский» является новый дизайн внешней отделки. Отделка выполняется штукатуркой «Баумит» белого цвета со вставками с эффектом дерева. Крыша домов в «Азовском» будет покрыта гибкой двухслойной черепицей «Шанглас». Новый дизайн коттеджей и мягкая черепица – особенности жилого комплекса «Азовский». Это следующий шаг компании Стройгарант Анапа в освоении передовых строительных технологий. В Анапском районе, всего в 8 километрах от города-курорта Анапа, расположен жилой комплекс «Жемчужина». Здесь запланирована постройка 220 коттеджей. Застройка ведется в три очереди. Назначение земли – ЛПХ. В жилом комплексе проведено электричество, водоснабжение, скважина. В перспективе – центральная. Канализация «Биосептик». Территория планируется быть закрытой. На въезде в поселок будет установлен автоматический шлагбаум. Сегодня полностью проданы и активно застраивается первая очередь. Идет продажа и начинается застройка второй очереди. «Жемчужина» – это лучшее предложение в непосредственной близости от Анапы. Звоните на горячую бесплатную линию по номеру 8 800 42 018, чтобы узнать цены на коттедже. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями и новостями. До скорых встреч!